Приветствую всех и сегодня мы продолжаем работу над инвентарем и сегодня мы сделаем вот такой вот контейнер, то есть мы подходим к ящику, взаимодействуем с ним и у него тоже открывается свой инвентарь. Итак, давайте приступим, что мы сделаем. Во-первых, нам нужен blueprint, actor-blueprint, назовем его, давайте, base-container. Откроем его, здесь сделаем некоторые настройки. Во-первых, нам понадобится инвентарь system, который мы создавали. И также нам понадобится какой-то статик-меш. В нашем случае мы выберем куб. И сделаем его похожим на ящик. Так, теперь давайте перейдем. Хотя, в принципе, мы можем коллизию ему не менять. Так. Uh, следующее, что мы сделаем, uh, variable, item, ну давайте просто item, uh, тип переменной слот структура, array, дальше что нам потребуется это класс сетинг, добавить наш э, bpi interact и давайте все таки еще добавим сюда э, box collision Compile, save. И что это нам даст? Нам нужно сюда onComponentBeginOverlap и onComponentEndOverlap. Мы создадим булевую переменную из interact. Тип переменной boolean Обыкновенная. Так, и что мы делаем? Сразу ставим set. Сюда set. Делаем cast to BP Player. И если мы являемся игроком, то мы, соответственно, делаем interact true, interact false. То есть, когда мы входим, мы активируем переменную Interact. Когда выходим, мы деактивируем переменную Interact. Это мы пока уберем. Так, дальше, соответственно, нам нужен Interact. Event Interact. И здесь уже мы, соответственно, будем делать Create Widget. Хотя зачем нам create widget, если у нас есть функция toggle inventory. Так, toggle inventory есть. Это есть. И теперь нам нужен begin play. для того чтобы записать Переменные. так инвентарь систем аддд item to inventory сразу делаем for h loop достаем переменную item так делаем поиск по массиву и соответственно создаем эти объекты Так, и теперь что мы можем сделать? В переменную items мы можем добавить, к примеру, ну давайте три какие-то предмета. К примеру, так, здесь один, здесь три, здесь 5 количество. Хотя 5 мы не можем. А, давайте 2. Поскольку у нас максимальный стак, пока что в предметах указан один. Хотя мы можем и 5 указать. Это в принципе будет работать, поскольку мы кастомно указываем объекты. Name. давайте name тест 1 тест 2 тест 3 и теперь давайте какие-то иимиджи поставим чтобы мы видели наши объекты. Так, к примеру, мы указали три объекта. <coughs> можем также указать вес. 2, 3, 1. Compile Save. Выставляем его на сцену. Давайте выставим куда-нибудь сюда. Жмем Play. Подходим активируем, и, как мы видим, у нас есть тест 1, тест 2, тест 3. То есть у нас есть объекты, да, и в дальнейшем мы сможем с ними взаимодействовать. Также у нас просчитывается вес и все тому подобное. Единственное, что, да, у нас, как бы, если мы откроем наш инвентарь, то он будет поверх этого инвентаря. Поэтому это нам нужно будет изменить. Так, а изменим мы это пожалуй. Следующим образом. Так, давайте откроем Edit Inventory. У нас есть здесь инвентарь виджет, и мы можем а, его немного сместить. Так, и единственное, что мы здесь забыли, да, мы же активируем булевую переменную, и давайте возьмем эту переменную, branch, если true, то мы будем взаимодействовать. Поскольку да, если мы будем на таком расстоянии, как бы мы не должны с ним взаимодействовать. Видите, я подхожу, жму, и ничего не происходит. Если же я войду, то у нас откроется. То есть мы должны стоять рядом с объектом для того, чтобы с ним взаимодействовать. И теперь, так, теперь нам нужно изменить позицию инвентаря. Mm -hmm. Begin play, ну давайте попробуем на Begin play uh, get inventory widget set position in viewport К примеру, к примеру, давайте get. Так, ну давайте, не знаю, 500 и 200. Set position new port. Ну, в идеале бы нам это делать в инвентаре, поэтому... Поэтому, поэтому. Давайте это сделаем в инвентаре. Так, инвентарь System, Toggle Inventory. И здесь нам нужно указать позицию. То есть, когда мы создаем виджет. инвентарь Set alignment 0.5 0.5 set position 200 200 так что у нас будет что у нас будет да, у нас смещается инвентарь, в принципе. И мы можем сделать следующее. Promote Variable, Position. Expose on Spawn и Instance editable включить. И теперь мы можем в нашем инвентаре да, заменить, к примеру, 500 на 200. Так, давайте посмотрим, куда оно нам переместит его. Да, оно переместило сюда. То есть у нас будут два инвентаря рядом. А, давайте поставим 0. Так, 0 это высоко. А, 500, давайте 500 на 500. Где-то примерно находится там где оно должно быть так и теперь что мы сделаем также э, откроем нашего персонажа инвент ресурсом и здесь мы сделаем 500 по y, но 200 Иксу. Так, давайте откроем этот инвентарь и этот. И у нас два инвентаря рядом. Так, единственное что, base контейнер, да, если мы выходим от контейнера, давайте мы будем его закрывать. Тогал инвентаре. когда мы выходим тут спорный момент и если давайте проверим да если мы два раза кликаем то у нас инвентарь закрывается токл инвентарь работает то есть пока активно да мы кликаем у нас закрывается и давайте, в принципе, подберем предметы в наш обычный инвентарь. Посмотрим, у нас эти предметы есть. Мы подойдем к ящику, и мы можем видеть разные предметы. Вес подсчитывается, стак предметов работает. В принципе, все работает. И в следующем уроке, наверное, мы сделаем перемещение объектов из инвентаря в инвентарь. И также сделаем, наверное, дроп предметов и их использование. Но это, я думаю, мы разобьем на несколько уроков, чтобы не затягивать время. Поэтому всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан на канал, подписывайтесь на канал. Присоединяйтесь к нам в Дискорд. И всем пока.